Привет! Это подкаст «Взрослая жизнь», в котором тебе расскажут все тонкости взрослой жизни. Деньги, быт, отношения, здоровье, психология, учеба, законы и многое другое. Меня зовут Олег Яшков. В каждом эпизоде ты услышишь текста из телеграм-канала «Взрослая жизнь», в котором практически ежедневно делятся знаниями, помогающими выживать в мире полном неизвестности и хитростей. В описании к каждому эпизоду ты найдешь ссылки, по которым можно связаться со мной, а также финансово поблагодарить меня, ведь я тоже погружен во «Взрослую жизнь».